Скажите, ребята, лосик стоит, прикиньте, возле дерева, возле осинки. Смотрите точно, друзья. Вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, ой ой Ай да. ой вот, ой ой вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот. Лосик.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 Лосяра. Бедный. А у него, блядь, еще и ошейник, друзья. баный в рот. Давай снимем, а. Друг. Давай снимем ошейник, чтоб ты свалил. Ну-ка, стой. Айда, айда, айда, лосик. Лосик, лосик. Айда помогу. Айда, я тебе помогу. Ну ты ч? Лося, лося, лося, лося, лося. Фишерман хунтер на лося наткнулся.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 Всё, давайте, друзья мои, обычная прогулка, хули, с лосями, блять, сутками нахуй с лебедями. Он еще от меня и отстать не хочет, друзья. давайте вот Вы что, над животными издевайтесь на шейники снимите да отпустите его так вы его не хочете отпускать блять с gps нашейник баный врод совсем охуели нахуй надо сука на вас зеленых натравить охуели блять